Так, ребят, сегодня у нас Черри Тигр Вортекс. Вот такая вот беда. Вот. Пошло. Будем сейчас вырезать. Там пришли арки, сейчас поедем, заберем. Вот. Это одна сторона. И... Тинга, тагас наш. Вортекс. И вот эта сторона. В принципе, такая же беда. Вот здесь вот она идет. Вот. Эти крыло здесь целое, нормальное. А вот эти арки уже пошли. Ну, сейчас будем вырезать. Сейчас пока вырежем. Вот так вот. Получим как говорится этот накладку арки посмотрим как она клиент какую заказал там и уже от нее будем отталкиваться куда дальше что там делать ну все ребят вот, вот срезали ну, вот эту часть все вот. вот такая вот беда здесь порог если можно назвать что осталось от него развалился вот в труху держался на шпаклевки на одной но ну, это бы хрен с ним пришла запчасть у нас вот такая вот хрень видите да это нижний борт тут а тут ни хрена вот этой вот части вот этой вот бортов нету вот. и вот гандабим, вот такую вот хрень сейчас как гандабим поставим Покажем, чем мы тут столкнулись с чем. Ребят, ну вот, потихоньку лепим. Вот так вот будет у нас. Так, так. Короче, будет лучше, чем они сделали на марку, привезли. Ремкомплект называется, блять. Если бы знали, мы бы и сами выгнули такую херню. И не надо было платить, стоит вот этот ремкомплект вот этой вот арки, которую мы обрезали. Две сторона. А понадобилось вот этот вот один кусок. Вот этот вот. внутренней вот с этой стороны. И все. Мы думали, что она будет вот так вот идти до сюда, А она пришла вот так вот, грубое. И вот, все пришлось нам гандабить тут вот. Вырезать и... Сейчас там подгоняем под зазоры. Это, это, это и будет вообще шикардос. Ну все, когда еще будем с ними. Так, ну вот, ребят, чего у нас получилось. Обработали. это... Латочки. Все здесь вот соответственно все сейчас тут все внутри герметиком все промазан подрежем вот а здесь вот вот такая вот тут соответственно шпаклевочкой все что не достает так что вот как-то вот так вот Ребят, это вторая сторона. Тоже сейчас пока вот так вот выкладываем выкладываем. Думали, тут ничего. Отрезали так вот. Начали варить. Опять все прогнило. Опустились сюда. Сейчас опять вот здесь вот. Сейчас будем дальше ниже, ниже, ниже. Все дневое. Сейчас будем опять вставки, вставки. Ну и так вот сейчас эту сторону тоже самое будем. Подогнули, выгнули. Здесь. Подогнали. Здесь вот. вот зазорчики. Как-то вот так вот. Дальше тоже сейчас посмотрим, что там будет. Так, ну вот как-то так вот у нас. Процесс идет. Здесь вот сейчас поклевочкой под выровняли чуток потом грунтовка и красить ну вот процесс пошел поклянули грунтанули мастер посмотрел все выровнял подтянул и все дальше будет зачищать и красить как-то так